Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, что останется в итоге. Рассмотрим всем известную ситуацию, очень страшную по сути. К примеру, сгорел ваш дом, в котором сгорело все. Документы, деньги, личные вещи, бытовая техника. Весь ваш уют, вся ваша жизнь была сожжена огнем, безжалостно. Окончательно и Такие ужасные моменты, когда вы наблюдаете этот пожар со стороны, либо когда вы приезжаете буквально на пепел вашего дома, вашего жилища. Вы понимаете, что не успели, вы понимаете, что не могли бы ничего сделать. Вопрос в другом. Что у вас останется теперь в руках вашей жизни после того, как вы потеряете все? Я могу перефразировать. Все, что было в вашем доме, это все, к чему вы стремились, это все, что у вас есть, это все, что у вас осталось. То есть теперь вы начнете жить с нуля. Это значит, все, что вы добились, все было в этом доме, все было в этом жилище, все, на что вы копили, все, к чему мы стремились. Ваши мечты, ваши цели были съедены огнем. Огонь поглотил вашу жизнь? Вы хотели такой жизни, после которой, не дай бог, случится пожар и у вас все ваше будущее, прошлое, настоящее? Неужели это все, что вы можете? Неужели все, что вы можете, это набить стены ваших домов и квартир до отказа хламом, о котором потом будете сожалеть? Неужели весь тот быт, телевизоры, техника, Кухня, банная, зал, большой любимый телевизор, дорогие ковры, картины. Все было съедено огнем, а это все, что вы хотели в жизни. Это все, что вам было нужно. Вы пыхтели по 10-12 часов в сутки. Иногда 7 дней в неделю, ради того, чтобы набить эту каменную коробку этим хламом. И вот в итоге вы стоите возле пепелища вашего дома. Что у вас осталось? Что у вас теперь есть? Кто-то подумает, что это страшная ситуация. Но кто-то задумается. Кто-то поймет, что нужно двигаться в другом направлении. Нужно начать жить в другом измерении. Нужно понять, что мы набиваем до отказа свое жилище по глупости. Поскольку не поняли смысла жизни, мы не поняли направление, в котором нужно двигаться. Набивая свое жилище тряпками и вещами, мы набиваем свою жизнь ненужным, мы заполняем очень важную пустоту хламом. А эту пустоту могли бы заполнить другим, духовностью, знаниями. Мы бы могли эту жизнь наполнить помощью людям, мы должны быть полезными людям, мы должны быть полезными друг другу, мы должны нести благо, знания. Мы должны внести мир, свободу, счастье себе и людям. Тот человек, который не держится за свои квартиры, тот человек, который не держится за свои движимые и недвижимые имущества, он богат, он богат по-настоящему. А тот, кто цепляется за то, что может сгореть, то, что может быть украдено, испорчено, растворено, тот беден, тот очень беден, необратимо беден. Понимаете, ваше богатство не материально, оно жизненное и духовное. Богатство в уме, в сердце, в душе, в глазах. Богатство в вашем дыхании, в вашей жизни, в вашем слове, в вашем имени. Если ваше богатство сводится к тому, что вами управляют деньги, а вы их только накапливаете, то это приговор. Такие люди и боятся за свое имущество. Такие люди и ревут тогда, когда оно сгорает. И эти люди ревут, даже когда на это зарабатывают, поскольку вся их жизнь под откос. Поскольку они только и делают, что пашут и думают о тех вещах, которые сгорели. Мы, по сути, родились потребителями. Все, что нам нужно заработать, и купить. И вот то, что мы заработали, осталось в наших домах. Оно может быть украдено, оно может быть разбито, оно может быть испорчено, но не испортится знание, не испортится сила воли, мысли, поступки, память, слава. Стремитесь к другому, найдите другие приоритеты, проснитесь наконец. Помните, что огонь никогда не съест струк действительно дорого для людей и для мира на этом все берегите себя подписывайтесь на канал и оценивайте видео